неоднократно слышали о том, что многие люди не отмечают 40 лет, а вы никогда не задумывались над тем, почему же нельзя отмечать 40 лет? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, скорее смотрите вот этот короткий информационный ролик. Обещаем, вы узнаете много интересных фактов. История этого суеверия берет свое начало еще со времен Пифагора. В тот период к цифре 4 относились с глубоким почтением и уважением. А вот число 40 характеризуется как 4 с добавлением к ней нулем, которое описывает тетрактис, символ божественной пустоты и завершенности. По своей сути число 40 — это своего рода конец жизни. Поэтому как раз это значение многих натолкнуло на то, чтобы не отмечать сорокалетие и не приближать к себе смерть. Даже древние гадальные карты Таро обозначают число 40 как смерть, порчу, могилу и уничтожение. А вот для христиан есть много поводов для того, чтобы так осторожно относиться к празднованию 40-го года жизни. Считается, что число 40 несет в себе намного больше негатива, чем даже 13. Так душа человека после смерти блуждает по свету именно 40 дней. Еврейский народ в поисках своего счастья и покоя 40 лет блуждал по пустыне. Всемирный потоп, который унес души многих грешников, длился 40 дней. Иисус находился в пустыне 40 дней после того, как принял христианство. Даже женщина должна после родов очищаться 40 дней, прежде чем зайти в церковь и приблизиться к ложу своего мужа. Верить в мистическую сторону числа 40 или нет — ваше решение, а вот если вы суеверный человек, но все-таки хотите устроить праздник, тогда пусть он будет проведен под другим предлогом. К примеру, отмечайте свои уходящие 39 лет. Знать о том, чего не знал? Заходи на наш канал!